Растели, не так ли? Дема, это опять мое сознание? Да, именно так. Только воспользоваться им решил я. Нет! Куда ну, же Женя? Верни меня обратно! Не беспокойся. Время остановило и даже Нексер ничего не прозревал. Он не может нам помешать. И для чего же это все? Когда-то ты решал все о дипломатии, мирным разговорным путем. И у тебя это отлично получалось. В этом твоя истинная сила. Однако, времена меняются. Наступает момент, где красноречие не берет верх. Просто это же ты, тот станут, с которым я когда-то виделся. На самом деле, мы очень давно с тобой знакомы. Еще до той жизни, которую ты помнишь, когда ты еще не был доктором. Боги! Об этом все знают, кроме меня, черт, обе! Прошу тебя, пожалуйста, расскажи покажи мне ту жизнь, которую которой я не знаю. Проведи меня! Умоляю! А это... У тебя будет время в других воплощениях. Сейчас нужно выполнить окончательный долг этого воплощения. Это Но у меня действительно нет плава. Нет сил. Я только не знаю правила боя. К этому жизнь я не готов. Я не могу ничего нечего. Мудрецы говорят, нет неразрешимых проблем. Есть решения, которые тебя не устраивают. Тебе нужно применить физическую силу против Непсла. Ради всей Вселенной, ради наших братьев, что полегри, изучая Некслера. В последнее время я тщательно изучал вашу расу. В общем, могущественные существа как по уму, так и по силе. Вы с легкостью могли объединиться и уничтожить Некслера на раз-два. Нет. Судьба предоставила взять это доктору. В тебе заложена тайная сила, способная убить Неклера. Мы специально были его рабами, изучали, умирали за информацией. Как выяснилось, путь к только один. Времени уже нет. Доктор, тебе решать. Если возьмешь меч, появишься на том же месте. Начнется мой. а меня ждет мой народ. Мы боремся с теневой армии Некслара и все надеемся на тебя. Когда ты уничтожишь Нексла? Его армия исчезнет навсегда. Сделай правильный выбор Не забудьте подписаться на официальный YouTube канал российского доктор-кто, чтобы не пропускать новости и новые серии.